которая убирает, подобно свече, проблемы из жизни человека. Читайте круг чёток вот такую мантру, и тогда в вашей жизни не будет тяжелых проблем. Данная мантра целиком убирает у человека как раз проблемы, которые могут жизни очень сильно навредить сам катинанта сваха. сам катинанта сваха. сам катинанта сваха. В эзотерике нету понятия верю или не верю. Это не имеет значения вообще. Просто делай вот это и все. Веришь ты или не веришь, вообще не имеет значения, просто работает и все.